представляет лонтик X. всем фокусиком здорово с вами рейзи фокси сегодня мы поиграем в игру, которая называется лонтик x настоящий страх с помощью такого то приду сделано в данной игре присутствуют резкие вспышки мигающие картинки для эпилептиков с впечатлительными и детям младше 12 лет почему младше 12 лет Неважно. лет не играть и не смотреть Спрайты были взяты у Динака и у всяких таких. Так, дайте... У меня почему-то оконная рамка, вот. <coughs> да, она тут такая. Ну, в принципе, ладно. Enter. Звучит очень страшная музыка. Дополнительно. Пучипидо. Дисклеймер. А, ну. Ладно. Почипи-то это что? Да, я вспоминаю. Вспоминаю эту серию, вспоминаю. Я хочу еще раз послушать. Никто не против. Хе-хе, пичупидо, пичу Неплохо, неплохо, ладно. Ой-ой-ой, FPS под 190, нифига себе. Ладно, играть. Завязка, развязка. Завязка. Однажды поздней осенью. Припущение. Извиняюсь. Однажды поздней осенью ночью Лунтик не спалось. М лунтику не сполось, припущение. Он сидел на кресле и читал книжку. Бабака и Деда Шер улетели в гости, но не сказали, когда они вернутся. Они вернутся после пьянки. Будут пьянеть. Ну, пьяными будут, короче. Вдруг кто-то постучал в дверь. Лунчик подумал, что Бабака и Деда Шер вернулись. Но из-за двери послушал тревожный голос Кузи. "Лунтик открывай!» И Лунчик тут же вскочил с кресла и побежал открывать. Кузя вошел в дом. Вунтик, я слышу, как Карникарнич звал на помощь. Бежали! <coughs> да что ты. Ребята взяли фонари, выключили свет. И они незамедлительным шагом спустились вниз. Короче, быстро, можно сказать. Спустившись, они услышали жуткий шорох. Очень страшный шорох. Траве, как будто там кто то есть это у <coughs> так enter эй пчелянок, ты чего здесь да мне что-то не спится решил прогуляться а вы что так поздно гуляйте я слышал, как корни, -корни, корни звал на помощь ребята решили постучаться к нюку чтобы позвать его с собой но он так и не открыл потому что он спит храпит вот так храпит может крепко спит или его дом? Не дома. Лонтики, Кузя и пчеленок пошли втроем. А... Во. <coughs> Пробел прыгатели. Смотрите. <coughs> <coughs> <coughs> а. Боже, боже мой. А вы оставайтесь там. <coughs> Я пойду, а вы. Тут как-то там еще какая-то музыка звучит. Там еще какая-то музыка звучит. Тут еще какая-то музыка звучит. <клес> <клес> Мультика Лунтика. Еще не дойдя до норы. Ребятам стали мерещиться всякие монстры. И вдруг в кустах как будто кто-то пробежал. Фонари погасли. Ребят сковал, страх. И тут они увидели желтый. Желтых, два желтых огонька которые прибежали к ним, а страх страха они не могли, не не покли, пошевелиться, не не покли, да, не покли пошевелиться. Ой, ты, Кузя, пчеленок, что вы тут делаете, послушайте, глаз был капы. Кузя, суши как как корень... как корни, корни, корни, на помощь. <смех> Ребятки, успокойтесь, мы только что были у, у гостях у, у корня корней, может быть. О, послушаюсь. Ребята успокоились и разошлись домам. Утром. Что же произошло утром? А. По радио сообщили ужасную новость. Пропал Корней корней. <с paste> как ни странно. Унтик вышел на улицу и встретил паука Шнюка. Дядя Паук, Паук Шнюк. Здравствуйте, дядя Шнюк. Здарова, Лунтик, Пойдем со мной искать корней корнича. А куда? Пойдем. Ммм, старый хряк что-то недоброе, но это задела. Вам это не кажется? Они шли так долго, что Лунтик устал и решил передохнуть. Я устал и сейчас передохну и пойдем дальше. Ч это было? Ладно. Вечерело. Я жнюк, я устал, я пойду домой! Шнюк рассердился. Нет, идем, немного осталось. Ну, не слушал, что говорил паук и уже отошел на несколько шагов. Нет, давай, ты идешь со мной. А можно как-то прыгать? На за Догнал снюк! Догнал снюк, блин! А как прыгать тут? Вообще это нереально! Да, блин, это нереально! Тут вообще как-то можно прыгать? Я по всем кнопкам кладу. О! О! Шифт! Шифт! Я! Он меня догнал! Давай-давай-давай. Музыка какая-то есть? Нету? Музыки нету. <coughs> Лунтик добрался до дома поздней ночью. <coughs> Генерал Шер хотел уже пойти искать его. И Лунтик рассказал ему, что произошло несколько часов назад. Генерал принял решение. Послать отряд Муравьев следить за Шнюком. На следующий день... Послал, наверное, Муравьев. Да? Нет? Утром Лунтик и Кузя разговаривали по телефону. По цветочному, красивому, милому телефону. Лунтик, приходи к поляне с пещерой. Ну, а, к поляне с пещерой. Или, типа, не так? Ну, той, которая... Я понял, Кузя! А еще возьми фонарики. Зачем? Потом расскажу. Возьми фонарь и выйди из дома. а, -а, -а. Выйти. Вот это геймплей! Лунтик взял фонарики и вышел из ивы. Прекрасно. А, то есть на, на shift все же, да? А, ну можно на этот, на другой, на shift. шифт. не заморачиваться. <coughs> О! Лунтик, я слышу, как корней корней звал на помощь. Только на этот раз здесь. Кузя показал рукой на пещеру. Так вот. Ты уверен, что тебя не послышалось? И тут опять я сдался зов. А где музыка, где звуки, там все, ребята, взяли фонари и отправились в пещеру. <coughs> вперед налево. Я убавлю чуть-чуть, я какой-то звук слышал, но все же. Вперед направо, вперед. Вперед назад, назад. Направо. Направо. Назад, Тупик! Зачем я свой экран плюю? Вперед! Чего ты, блин? Твою направую. Я стараюсь, ребята, как можно не материться. Вперед! Я, я ж вперед не ходил, по-моему. А тупик, блин! Представляете себе, тупик, тупик, Бэ -бэ -бэ -бэ -бэ -бэ -бэ. тупик блин! А что если нам пойти налево или я только что ходил? Нет, я только что ходил. А что если нам пойти вперед дальше? Направо еще три дороги. Дядя Корней, мы вас нашли. Дядя Корней, куда вы пропали? Я не знаю, ребятки. Последнее, что я помню, это как Бабакапа и генерал Шир ушли. И это последнее. И, точнее это после того, ко мне зашел шнк, больше я ничего не помню. Значит, дядяшнк что-то скрывает. Кстати, вчерашнк позвал меня искать корня. Я с ним пошел и мы шли очень долго, но я устал и пошел домой, а Шнёк как погнался за мной. Это подтверждает слова. Ребята, вы еще не, раз... не разобравшись в ситуации. Виняйте Шнюка, Так же нельзя. Можно. Да и да и я не верю. То, что шнюк виноват ладно старый хряк не видит не верит не не верит что это шнюк сделал ладно нужно проследить за ним где-то уже послал отряд муравьев чтобы они проследили за шнюком а теперь мне крыльич пойдем пойдемте расскажу блин что ж я запинаюсь потому что я болею что могу сказать расскажем все деду шару <кх> Деда, мы нашли Корнея. Корнеевича. Как? Где вы его нашли? Я услышал его зов из пещеры на, на поляне. Корней, что случилось? Где ты был? После вашего ухода ко мне пришел Жнюк. И больше... И... Больше я ничего не помню. Надо послать отряд муравьев, чтобы охраняли Корнея. Я думаю, Шнюк не виноват. Я тоже так думаю. Но нужно проверить. На следующее утро. Бац, на следующее утро и... Генерал и по рации сообщили ужасную новость. <свы> Эх, какой. Онтик отряд муравьев сообщил, что пропал Корней Корневич. <свы> <свы> <свы> <свы> <свы> Боже мой, да пофиг, идем скорее. Пофиг на этого Корнея. Корневича, блин. <свы> Хотя нет, не пофиг. Окей. Okay. Как он мог пропасть? Мы не знаем, мы всю ночь сидели возле двери и охраняли его. Кажется, я что-то нашел. Здесь потанной ну, ход. Ладно, Унтик, идем домой, а мы с муравья. А унтик, иди домой, а мы, мы с муравьями тут все разведем. Хорошо. Забегу-ка я Кузя. Кузя. -ку Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара пара. Он сам бежит. О, и музыка включилась. Без музыки жизнь не та. Вы попали в какое-то место подземелье. Ваша задача найти... Выход. Музыка какая-то играет. Нажимайте на предметы левой кнопкой мыши, чтобы осмотреть их. Нажми пробел, чтобы убрать инструкцию. Ммм... музыка играет вы очень серьезная даже музыка о я нашел дверь запрета нужен ключ о ключик ч ч че чего ничего не можете разобрать Лунтик, А, он понял. Тут какие-то записи. В этой темноте вы ничего не можете разобрать, кроме слов Лунтик, Икс и Шнюк. Получается, Шнюк разобрал, это собрал Лунтика, Икс что? <coughs> Лунтик. да вот и все ребятки вот и вся игра если вам понравилось этот скример если вам понравилась игра ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик всем удачи всем пока пока